Когда ты напачкаешь делила на холст, ты будешь брать коричневый, розовые, синие и создашь фоновую историю, близкую к этому, хотя бы близкую, не обязательно шфоновую, идеально близкую, у тебя будет вот такая цветнятина, которую ты потом в качестве нарядного, светлого, Загонишь, разбил оранжевого, желтый, розовый, и у тебя будет их светлость. Оно, ты видишь, даже похоже по фактуре. Фигура будет нами набираться вот в этой мгле, коричневый, розовый и немножко голубого. Не в пользу голубого. Вот так втирая, ты будешь призрак, сначала дым-призрак будущей фигуры натирать мастихином. А потом внутри этого темного пятна появятся, да, допустим, ручки. Прямо вот так появятся пальчики. Да? Угу. Мордочка все остальное. Хорошо? Давай. Немножко синий проигнорировала. Смотри. Разберила синьку. Крупным движением. Крупным. Создала вот эту забавную фоновую историю. Мглискую. С одной стороны сделала более темно. То есть захват делаешь покрупнее. Хорошо? Не такие мелкие, а покрупнее. Желтый нуждается в соседстве с розовым. Он тогда покрасивее смотрится. Хорошо? И когда ты все это наберешь, ты штрихом мастетина во весь рост темного пятна, не так как ты здесь скомпоновал а от и до низа. Темное пятно. Что ж, коричневый? Ты чего коричневый не, не, не выделил? Смотри, вот так. Берем и на палитре появляется. Большое, смотри, большое темно-коричнево-красное пятно, которое ты обязательно загонишь мутно вот так. Хорошо? Потом у нас будут и шпатлевательные прикосновения. Но сначала мутно. И от верха до низа. Хорошо? То есть мы условно берем чуть зауженно. Давай. Смотри. Вот ее светлая мордочка. Вот она, вот ее лапочка, две лапочки, хороший кончик уже стал, на палитре для личика и для ручек создаем условия. Берем белица, розовый, желтый. И малое количество вещества нагоняем на территорию личика по цилиндру штрихов. Цилиндр головы. Малое количество. Красный с коричневым берем. Мы уже примерно, допустим, выяснили для себя, что подбородок где-то здесь. Он на картинке выше середины. Да? Вот. вот мы его немножко обозначили. Уклон головы обозначили. К подбородку пристроили губы. губа губам нос. Кончик носа, да? Он такой, галочкой. Есть такое, да? И две мощные впадины. Глазные. Смотри, даже по соседству подбираю вещество. так не держу, так держу. Вот так не держу. Mm -hmm. жало, которое хочет, жало, смотри, это yeah. mm -hmm. жало, а так больше никогда, значит кладем, кладем, mm. просто смазываем mm. вещество, жало. <mu> Амбразурка глаза. Сначала как амбразурка. Смотри, нет, чтобы нарисовать черточку, черточку, этот самый кругляшочек. Нет, амбразурка. Намек на бровочки. Намек. Тоже нет, чтобы внятную чертежную линию провести. Да? смотри. Все очень. Постепенно и тихо. Темная губочка верхняя, она в тени. Под нижней светит. Ой, под нижней тоже теневая. Вот она. Тоже появилось некое звучание света и тени, а значит формы. Усиливаю за начинает смотреть. Правда? Мглиста. Там ее рисунка-то не видно, смотри. Чуть-чуть, чуть-чуть. А уже сколько? Стало попонятнее, да? Прикольно. Давай. На одном уровне, а там под наклон. Смотрите. Для того, чтобы наклон возник неминуемо, я сразу создаю общий наклон. Ошибка очень многих людей в увеличенном вот этом пространстве. Обычно носик устремлен к губам. Может быть, замечала, на иконочках носик часто даже клюет губы. Смайлик губочек красив и приятен, когда есть хотя бы намек на то, что губки улыбаются. То есть не вот это движение, а вот это. Хитренько сделал, свет положил сюда, сюда не недоположил свет и носит весь смугл как бы, да? Так он как-то поступил. И это тоже достаточно симпатично получилось, хотя реально так не могло бы быть. Еще смотри, вот нос, чтобы стал круглый, я его оттуда и оттуда уштриховал в цилиндр. Ну, подхват, подхватывая вещество краски. Белки, смотри, кладу не белыми, да? Правда? Да. Ты бы положила белыми весь? Возможно. Так. Игорь, вы женщины никогда гривны, да, не откладывали да. интересно. Нет, что. Но я видел, как они это делают. <свес> Вот это место губочек любит подчеркнутость, вот это место губочек тоже любит легкую подчеркнутость. И смотри, губки сейчас вот, они немножко тают в пространстве лица, правда? No. Обычно тающие в пространстве лица губки имеют угадывательный характер. То есть мы видим только в основном их полноту и их приятность. Да? То есть если бы мы их вычертили бы, то... А так она как будто после поцелуя, правда? Помада размазалась, краснота наполнила их. И как сразу поинтереснее. По -по -по поинтереснее на нее смотреть. То есть она в красивом таком возбуждении. Чернота. Да? Я беру коричневый, розовый, плюс немножко синки. Чернота. лоскуты какие-то, волос там, смотри, как у него, у него он где-то их, где-то их э, рвет силуэт их. Жесткую границу, я сейчас чуть-чуть делаю спиленной, да? То есть она такая становится туманная жесткость. Правда? Да. И, и от этого закругление происходит. И закругление, и... Такая нарочитая небрежность, да? Волосы как будто бы она и руками держит Есть там и такое, да? А сверху все это придавлено светом, который находит аж на лицо. И несмотря на то, что это нарушение, разрыв рисунка, но при этом это почему-то нам нравится. То есть, если бы она была бы вычерчена, да, в том числе, с волос, волосы были бы вычерчены, может быть, нам не так было бы интересно, как то, что она мерцательна. Правда? То есть, это хитрый ход, которым стоит пользоваться для того, чтобы ну, как-то развлечь зрителя чтобы не конкурировать с фотографией. Правда? Потому что мы же не можем проконкурировать с фотографией. Поэтому надо чем-то нашу живопись развлекать какими-то эстетизмами. И жестикуляцией. Ты видишь, какие у меня длинные движения, да? То есть небоязненные Я демонстрирую, нарочитую легкость исполнения. А здесь можно себе позволить неточность, да? Если здесь мы должны были быть достаточно точными, то здесь можно быть и неточными. И никто к нам не придерется. Вот красивое пятно, а у него такого нет. Можем мы такое оставить? Но нож классная. Да. Силу оставляю. Прикольно. Оставляю. Значит, в этом месте постараешься сделать в таком же ключе, честно, честно? А где он? Если бы я увидела, где он. Ты согласна? Вот так вот сбитое мутное, красивее, чем то, что было? Понял? Запомнила? Да. Не обязательно вырисовывать, да? Жестипуляции не хватило. Красный там Да. А где? А, внизу. Нет. Где твой красный? Смотри, плечико ее получилось, да? Uh -huh. А ты ее без плеча оставил. Ну, поскольку он все перекрывает, чтобы было все. Прикольно? Uh -huh. Ну, что-то такое. Можем еще плечо дать. В глазки, чтобы она заинтересованно смотрела.